Эй, Софисан, видела, какую кнопку нам прислали? Ух ты, что это такое? Кто прислал? Светлана Прасова. Город ессентуки. Круто. Это ее посылки было? Да. Она синяя и сделана 3D-ручкой. Ой, ну что ты роняешь, Миш? О, она волшебная. С чего ты взяла? Я взяла ее в рот. И кто-то сразу подписался. Точно. Мэджик. И даже колокольчик нажал. Ну ты даешь. Крутой. А я ей говорю, надо продолжать доставать ток подарки из посылок. Ты имеешь в виду? Прикольный? Ага. -а -а. а холодильник? Наш кто видел последний раз? Миш, при чем тут холодильник? Он такой пустой. Внутри? Снаружи. Там кроме блокнотика от подписчика и магнитика Сани, ничего нет. И что ты этим хочешь сказать? Я предлагаю украсить холодильник. Чем украсить? Я подготовила все, чтобы сделать свои магниты. Можно я по ссылке пойду распакую? И даже клеить? Ребята, кто ботинок потерял? А ну что ты? Он же игрушечный! Это точно не мой. Просто нашла ботинок и решила пошутить. Это точно Евны из посылки достал. Да, он их там тайком распаковывает. А ботиночек-то классный. Интересно, кто его прислал. А я, кажется, знаю, кто это. Мальцева Василиса из Нижнего Новгорода. Аня, у нас есть, чем тебя подкупить? А зачем вы хотите меня подкупить? Ну, Миша хочет делать магниты. Это ободок. А он съедобный? Юми, хватит, все хотят съесть. Ну, вдруг это не ободок, а вкусняшка? Мы хотим тебя подкупить, чтобы ты могла нам делать магниты. Ободок, конечно, очень классный. А зачем вам магниты? Ну, это холодильник украсить. Да, Миша тут уже все для этого подготовила. Да, смотри, тут уже все готово? Ну, хорошо, давайте я вам помогу. Крутяк. Если тоже любишь DIY, ставь э, лайк. Да, ставь лайк. А вы тут, девчонки, делайте магнитики, а я пошел по выбираю топ-топ подарки из э, посылок. Обязательно через стол идти? А, да, да, извините, ошибся. Ой, ну пап. Так, ну давайте посмотрим, что тут у вас есть для того, чтобы делать магниты. А где ножницы? Так, подождите, я сейчас вернусь. Юми, а я знаю, где лакомство лежит. Где? А вот тут. Я точно знаю, что там есть вкусняшка. Так, все, я пришла. А это что такое, ребята? Эм, посылка. От Миханила Иванова из города Пермь. Это мы тебя хотим подкупить. Да не надо меня подкупать, я и так согласилась. Смотри, тут для тебя подарки. И портрет твой. Мы только ради этого коробку открыли. Да, совсем не ради мясных колбасок, да? Ой, ты что? Ваня, между прочим, о вас позаботился. Салфетки для ухода за лапами вам прислал. Но они несъедобные. Конечно, несъедобные. Зато колбаски нужно съесть. Сделаем магнитики и получите колбаски. Ну а... а где Алиса? Она будет с нами делать магнитики? Сомневаюсь. Да, я тоже. А почему? А, потому что ты столько всего накупила. Вы что, ревнуете? Нет, но у нее сейчас столько всего, что магнитики, думаю, ей будут не интересны. Ты же видео снимала на главном канале Magic Family. И туннель у нее есть. И дом. Даже не дом, а дворец просто. И куча игрушек. И туалет космический. Завидовать плохо, ребята. Мы же ее спасли. Плохое детство. Вообще-то вы правы. А вы, ребята, сходите и посмотрите это видео. Там покупок на 10 тысяч рублей для котенка. Да, и мы не будем обижаться на Лису. Так, ребят, давайте уже делать магнитики. А то мы так никогда не начнем. Э, да, у нас есть самые разные э, магниты. Понадобится клей. Ножницы или канцелярский нож. И фотки или рисунки. Нам вот подписчики на присылали картинок с вами. И скотч может понадобиться. Да, скотч тоже может понадобиться. Турмагнит сердечко мой. Хорошо, Юмичу. На этот магнитик сердечка мы наклеим твою фотографию из детства. Я уже вырезала. Это я! Да, помнишь, какая ты была? Да, помню, конечно! Мне ж даже года нет. Но, по-моему, ты сильно изменилась. А пусть подписчики решат. Напишите, похожа я на себя или нет. Давайте уберем картинку отсюда и приклеим сюда твое фото. И получится магнитик сердечка. Аккуратненько, клей намазывай. Хорошо, Мишаня. Все, я наклеила. Теперь нужно подождать, когда высохнет. А еще у нас есть вот такой магнитик. Давайте я кого-нибудь хомячков туда наклеим. К сожалению, распечатанных фото Рики и Лаки у нас нет, но нам присылали картинку вот такого хомячка. Так. Отлично получилось. А сверху на прозрачный клей пластиковую крышечку. Очень объемный магнит получился. Как будто картинка под стеклом. А давайте устроим голосование среди подписчиков, какой магнит им понравился больше. Отличная идея, девчонки. Но сначала же надо магниты доделать. Да, доделаем магниты и устроим опрос под буковкой «А» и в уголке. Хорошо. Пойду руки от клея помою. Может еще лакомство где-нибудь найдем. Смотрите, какие штуки в коробке от Зеленка Андрея из города Ульяновска. Как маршмеллоу. Они же несъедобные. Жалко. Ну, может, тут все-таки есть лакомство, а? Лакомств там нет. Зато есть волшебный светящий шар. Он будет мой. Тогда канат, Юми, будет мой. Нет. Да. Нет. Отдай канат. Нет, да. Отдай мне канат. Нет. А что это вы тут делаете? Я вообще ничего это Юми. Ребят, ну вас ни на минуту оставить нельзя. Это все Софи. Пока вы там канат тягали. Я уже магнитик с мордочкой Софи сделала. Маленький. А это будет магнитик со мной, да? Да, Мишаня, аккуратней. Я режу ножницами. Ладно. Фотки. Да, сейчас я по контуру магнита ее отрежу. <музыка> вот такой получился магнитик Софи в рамочке. Но видите, большинство картинок глянцевые. Они сами по себе блестят. Вот такой вот красивый магнитик Мишани. А вот Эйван был на бумаге. И я просто заклеила его скотчем. И он тоже получился блестящий. А вот Юмичу немножко подпортилась клеем. да тоже блестящий сделать. Это без проблем, Юмичу, за 5 минут. Скотчем заклеим, по краям обрежем и все будет готово. Отлично. Теперь у меня тоже блестящий магнит. Сердечком. Теперь его можно куда-нибудь примагнитить. А был же еще магнит со мной. Да, я взяла вот такую картинку, просто обрезала ее, а сзади наклеила магнит и получился большой магнит. Давайте голосовать. Вот здесь под буковкой Ай будет опрос. Выбирай какой магнит понравился тебе. Большая картинка на маленьком магните. Магнит какой-нибудь формы. Магнитик, в котором картинка в рамочке. Объемный магнит. Или просто магнит в виде фотографий. Смотрите, а тут от румянцевой Ульяны из Смоленской области посылку открыл. Ну ладно, раз уж открыл. Это да, и он будет мой. Ты и так все забираешь себе. Разбирайтесь сами. Он будет мой! Да он больше тебя, Юмичу. Ну и что? Я ребенок. Я играю в Майнкрафт, а ты нет. И что? Это значит, что мне не за игрушку? Вы старик вы даже в Майнкрафт не знаете. Ну и что? Я хочу себе эту игрушку. Я не отдам! Отдашь. А нет. Хватит нас обзывать стариками. Девочки, можно она моя будет? Ладно, пусть забирает. Юми, жадина. Я не жадина. Дайте посмотреть-то хоть. Майнкрафт. Все, посмотрели, давайте. Не расстраивайся, Софи. Ладно, ты мне что-нибудь другое дашь, да? Какой еще топ-подарок? Раскопал Эйвен по ссылочке от Ульяны. Енотика оранжевого. И еще один спиннер. В мою коллекцию спиннеров от подписчиков. Вот такой вот он очень прикольный. Необычный. А я украсила нашими самодельными магнитами твой стул, на котором ты сидишь, когда монтируешь. Точно, он же металлический. Да. Пойдемте их на холодильник лей. Да, пойдемте. А ты на главный канал иди. Там видео. Ням. Поставь лайк, если ты не редиска. И скоро нажми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты Возможно, возможно, возможно. Он наше видео вдруг попадет. Юня остались.